Новости Ставрополя при поддержке кафе «Восток» представляет Фестиваль Айкидо У нас в гостях мастер спорта России Президент Федерации Айкидо Ставропольского края Андрей Борисович Ханин Школа Айкидо Ставрополя при поддержке Федерации Айкидо Ставропольского края Приглашает любителей и профессионалов принять участие в фестивале Айкидо Заявите о своей любви к Айкидо и вас узнает вся Россия Участники фестиваля Айкидо получат персональные видеоролики для всенародного голосования в интернете. Заявите о себе на всю страну. Генеральный партнер проекта «Кафе Восток». Фестиваль Айкидо в Ставрополе.